Вот, свечение человека. Такое же свечение происходили и в древние времена. Например, так светился Моисей. Вот его лица исходили лучи. Вот видел, вот эти лучи исходили. Либо куст горел, но не сгорал. Вот. Кстати, это Называется Святая Земля. Еще Бог говорил, чтобы Моисей снял обувь. То есть надо здесь, конечно, снять обувь. Он прямо стоит на воде, насыщенная водородом. Вот. То есть это емкость водорода постоянно насыщает воду катионом водорода. Вот. От ногтей энергия статики плюс выходит, минус входит. И этот минус тянет вот эти катионы водорода. Это на самом деле аппарат омолаживающий. Вот. Но она омолаживает, как я сказал, если протираться ль льдами, кусками льда как, например, льдинками градины, града во время грозовых дождей, во время молнии, на изоляторе молнии. Изолятором молнии является каменный уголь. Но у меня просто это пенополистироль.